Тема немножко прозвучала в двух словах. Велодорожка. На самом деле проблема, как сказали здесь, проект. Вот это мегапроект, о котором стоит говорить. Чуть-чуть поясню. В городе по неофициальным данным за последние пять лет продано более 10 тысяч велосипедов. То есть 10 тысяч человек выезжает в город. В городе нет ни одной велодорожки, ни одного дорожного знака, который бы висел там с профилем велосипеда. Ни одного. Во-вторых, говоря про безопасность при отсутствии велодорожек, а статистика ДТП с велосипедистами, она очень печальная, она растет и растет и растет, если будут велосипеды дальше продаваться, соответственно, она также и будет расти. А в прошлом году, ровно год назад, велосообщество организовало велопробег с торжественным вручением своих пожеланий с указанием маршрутов, самых актуальных двух маршрутов – это Машгородок озеро Тургаяк и Машгородок автозавод. Там проезжает очень много людей, трафик очень насыщенный. И вообще городу, который позиционируется как туристический центр, курорт, ну, стыдно не иметь велодорожек, даже относительно того, как гости реагируют, когда они нас спрашивают, где бы нам прокатиться. Я на данный момент озвучил эту тему, а, а, а прозвучал вот ответ вот на тот небольшой так сказать, вопрос, который был задан. А на самом деле хотелось бы услышать, когда могло бы начаться строительство таких вот необходимых объектов. Я думаю, что это ваш вопрос услышал всего просто хочу поделиться своими ощущениями, как мы ну, вообще в данный момент вот, в отдельных городах Челябинской в частности, а, тоже вот, велосообщество в городе Челябинске тоже, поэтому точно такой же вопрос. На самом деле, очень много велосипедистов, дороги не приспособлены были. Дискуссия вот, э, была очень такая серьезная, и в интернете И, и тогда, решение, -то деньги, в города, принято такое решение, вложили какие-то деньги, чтобы сделать велодорожную. И они разработали несколько маршрутов, три маршрута разработали, и отдали на голосование люди. И вот через систему интернет-голосования люди большинством голосов приняли тот маршрут, который, ну, они вот так, помню, 7 тысяч голосов за один маршрут. Кто-то был меньше, все. Ну, кто меньше, значит, мы покричали-покричали, что никто не прав. Но тем не менее администрация города приняла решение большинства и сделали велодорожную. Ну, сейчас, вот я вот в летом там часто езжу, вдоль дороги, идет в парк, в Северо-Сапад, прямо по Худникову. Вот, великолепно может быть то же самое сделать и здесь здесь, здесь какой-то небольшой маршрут там, 5 там 6 километров сделать там, через весь город. вот определить через на самом деле большинство людей голосование будет устроиться хорошее сделать голосование вечно хорошее велосипед тоже вечно хорошее вот этот вопрос проработал неоднократно уже с ГИБД значит перводорожку нельзя делать на тротуарах, это раз их на наших дорогах сделать нельзя. Я готов поставить памятник тем людям, которые при проектировании нашего города, что в центральной части, что на нашей сделали широченные проспекты. У нас сегодня ежегодно на 20-30% увеличится количество автомобилей. Мы начали понимать, что такое пробки. Так вот велосипед по нынешним дорогам пустить тоже нельзя, и выделить велодорожку. Мы не можем отдельную полосу выделить для санитарных машин, еще для чего-то. Этого просто сделать нельзя. Поэтому если говорить о велодорожке, Нужно говорить просто об отдельном каком-то маршруте. Отдельный маршрут, например, например значит, там, до Другаяка, не знаю, не кого. Вот. Это, это совершенно другое дело. Но по действующим дорогам и тротуарам проложить их сегодня категорически нельзя, а по действующему законодательству и в целях безопасности самих велосипедистов.